Оплата бонусным жетоном. Бонусные средства обычно предоставляются как часть покупки акционного пакета, созданного под определенные мероприятия, события или под запуск нового продукта на рынке. Если бонусные кредиты являются частью пакета, то это обязательно указывается в описании этого пакета. И после его покупки бонусные средства становятся доступными сразу. Вы не можете обналичить данные средства, их можно использовать только для покупки продукции через магазин или через автошип. Примечательно также то, что на сумму, оплаченную бонусным жетоном, не начисляется НДС. Для оплаты бонусными кредитами, прежде всего, из них нужно создать жетон. И это можно сделать в разделе «Отчеты» «Бонусные жетоны». На этой страничке вы сможете увидеть баланс ваших бонусов и создать из них жетон. Для этого необходимо в поле «Имя» дать название жетону, для чего могут быть использованы только латинские символы и цифры. И также указать достоинство жетона, не превышая при этом остаток бонусных средств. Также вы можете нажать на кнопочку "неограниченно" и тогда достоинство жетона будет определено всем размером доступных бонусных кредитов. После этого нажимаем на кнопочку «Добавить» и видим, что жетон создается и появляется новая строчка внизу страницы, где указан номер жетона, его название, и сумма, на которую создан этот жетон. Пока жетон не использован, вы можете его удалить. Как только он будет использован, кнопка «Удалить» будет более недоступна. Данные ячейки будут заполнены датой использования и логином человека, который использовал этот жетон. А в последней будет указан номер заказа, на оплату которого ушел данный жетон. Теперь после того, как вы определились с продуктом, адресом и условиями доставки и попали на страницу оплаты, внизу странички вы можете увидеть выпадающий список всех доступных методов платежа. Для оплаты бонусным жетоном необходимо выбрать из списка строку «Bonus Credit Token» и нажать на кнопку «Отправить». Далее, как и в случае с оплатой обычным жетоном, в первое поле необходимо ввести логин человека, который создал этот жетон, а во второе название самого жетона. Если номинал жетона покрывает всю стоимость заказа, то после того, как вы нажали на кнопку «Продолжить», вам откроется страничка с подтверждением успешной оплаты и номером заказа. В случае же, если жетон не покрывает стоимость всего заказа, то после нажатия на кнопку «Продолжить» жетон будет списан, а вы будете перенаправлены на предыдущую страницу для выбора второго метода платежа, чтобы покрыть оставшуюся разницу за заказ.